Есть способов повысить продуктивность вашей тренировки. Определите время, за которое работа должна быть выполнена, и стремитесь в него уложиться. Берите такой вес, который позволит вам выполнять комплекс упражнений за отведенный промежуток времени. Уменьшите отдыхи в разумных пределах, естественно. Пересмотрите вашу программу, возможно, в ней неправильно подобрано упражнение и последовательность, в которой они выполняются. Приходите на тренировку с четким планом. Нужно знать, что, как и когда делать. Хорошо высыпайтесь. Для каждого человека норма времени для сна сугубо индивидуально. Моя, например, составляет от 7 до 8 часов. Правильно питайтесь. Корректируйте питание в зависимости от установленной цели. Берегите нервы. Позитивные эмоции только благоприятно скажутся на упражнении. Регулярно посещайте зал. Если почувствовали себя плохо, лучше пропустите один день. И мир от этого не рухнет. А ваш организм будет благодарен. Каждый из этих методов... Хорошо работает и по отдельности однако если получится совместить это все вместе сможете в два или даже три раза повысить продуктивность своей тренировки понравилось видео ставь лайк обязательно подпишись на канал до новых встреч Just get me, just get me, just